Всем привет! Вы на канале Парк Красноярск, не в формате спи Мы продолжаем свой рейд, и сегодня наш рейд посвящен коммунальному мосту. Хотелось, хотелось бы напомнить, в первую очередь, что коммунальный мост – это объект культурного наследия. возлагается все полномочия на администрацию города, которая обязана следить за этим объектом культурного наследия. Но в преддверии универсиады, у нас э, начали ремонтировать коммунальный мост, причем первую часть, где мы сейчас находимся над Апаканской протокой, ремонтировали якобы капитально. Вторую часть, это над основным руслом, проремонтировали, так сказать, визуально. Больше всего нас, как Федерация автологических России, возмущает тот факт, что для нас, для всех красноярцев, сделали такую залипуху и, смотрите, сделали подсветку у нас у коммунального моста, и сверху покрыли асфальтиком. А что несет под этой основной конструкцией? Что именно надо ремонтировать на коммунальном мосту? Никто об этом не знает. Вот первая часть нашего рейда будет состоять из двух подчасей. Прежде всего, хотелось рассказать о предисловии. Про капитальный ремонт коммунального моста говорили еще в 2013 году. Сначала не ходили в преддверии выборов 2013-2018 год. Вот это городской совет выбирали затем переносили каждый год, затем сметы менялись, затем все-таки сделали анализ и пришли к тому, что скоро уже универсиады и коммунальный мост надо ремонтировать. Привет туристы, все должно быть красиво в городе Красноярске. Но на самом деле хотелось бы предупредить всех, и надзорные органы, и администрацию, что объект культурного наследия – это объект, за который вы, как администрация, отвечаете своей головой, а самое главное – уголовная ответственность. Почему чиновники плюют на все это? А именно потому, что чиновник, отработав свой срок, уходя со своей должности, не несет за это ответственность. И, скорее всего, после этого капитального ремонта коммунального моста, чиновники подумали, ай, ладно, 10 лет простоит, а там хоть трава не роси, главное встретить универсиаду, и все остальное будет позади. И чиновник, который, отработав всю свою должность, уйдя с этой должности, не будет нести за это ответственность для того, чтобы все чиновники, которые сейчас отвечают за этот коммунальный мост, понесли ответственность именно сейчас, наш рейд посвящается именно этому. И первая часть связана с основной конструкцией. Вторая часть будет продолжением. Пое вот так вот выглядит мост после капитального ремонта. Первая основная конструкция от правого берега. Намазали помадку, арматура торчит. И продолжается разрушение. А Итак, пешеходная зона под коммунальным мостом. Посмотрите, что это. Это развивающийся плесень, грибок. Это торчащая ржавая арматура. И это основная несущая конструкция всего моста. Вот такие дыры существуют под мостом. Вот такие потеки уже идут после капитального ремонта. И все это находится над пешеходной зоной над пешеходной зоной также висят провода здесь ходят люди провод неизвестно под напряжением или нет люди оглядываются и боятся идти посмотрите на это Так, сквозные дыры над Абаканской протокой итак Абаканская протока где прошел капитальный ремонт это что? капитальный ремонт? вот это что это такое? Это для кого сделали? Какую залипуху вы хотите показать? Кто принимал эти работы? На ком лежит это ответственность? Декоративная даже часть моста начала разваливаться. Вот он камушек, который скоро кому-то на голову упадет. Итак, объект культурного наследия, который капитально отремонтировался в прошлом году, как мы видим, что и ранее мы описывали, что должны быть специальные швы, на сегодняшний момент швов нет. Мы насквозь видим коммунальный мост. Смотрите, машины проезжают. Такого не должно быть. Получается, вся вода, которая стекает на коммунальный мост, дождевые, талые воды, они прямиком протекают по всем опорам, на всех опорах появляется плесень То, что протекает вниз, об этом свидетельствуют лужи Вся вода с коммунального моста теперь бежит напрямую вниз Посмотрите, насколько разрушается весь мост То есть его никто не откапиталил Просто сверху намазали помадку Просто сделали освещение для гостей города Красноярска чтобы гости проехали, чиновники свое отработали, а там через десяток-двадцать лет, если развалится, да и хрен с ним. Мы же уже не будем чиновниками, и ответственности на нас не будет. А кто будет после нас, уже без разницы. Скорее всего, так думают наши чиновники. О какой экологии можно говорить, если ливневки у нас с проезжей части капают напрямую в Венесей? Где экология здесь будет? Почему нельзя купаться жителям в Абаканской протоке? Потому что все падает напрямую. Нету в городе Красноярске очистных сооружений. Все талые ливневые воды с ливневых канализаций бегут напрямую в наш Енисей. Спасибо нашему правительству города Красноярск. Смотрите, как протекает наш мост. Все капает. Все трещины, все швы, все протекает Все капает по всем опорам, балкам Весь мост вот в таких заплатках Это был капитальный ремонт коммунального моста Что такое сквозной шов? Это когда мост насквозь видно Это когда вода с этого моста бежит на все металлические основные конструкции моста от которого продолжается разрушение коммунального моста То есть швы не поставлены Тех требований, которые должны были установлены Все бежит насквозь, мост продолжает рушиться Что делают сквозные ливневки с конструкцией, которая находится под основным мостом? Они ее просто пробивают Итак, мы посмотрели, что над Абаканской протокой, где был капитальный ремонт. Сейчас мы находимся над основным руслом и смотрим там, где опять же намазали помадку, для того, чтобы замазать глаза нашим гостям универсиады. Именно почему это мы сейчас все покажем. Идем смотреть. Около Краеведческого музея видно, как все протекает, образуется грибок по всей арке, которую подсветили, чтобы было красиво. И что мы видим в конце? Выступает вода. Это значит, вся вода по всей арке протекает и уходит в основную обхову. Именно там она скапливается, от большого давления ее выдавливает. Также мост с козырьком, с балкончиком находится над проезжей частью. Что мы видим? Плитка отклонилась Установлен маяк, видимо, чиновники его поставили для того, чтобы контролировать, будет ли она дальше падать. Скорее всего, будет, потому что маяк уже оторвался. Итак, с обратной стороны моста, над проезжей частью, мы видим, как также образуются соли. Уже есть отвалившийся гранит. Видно, что все балконы протекают, фасад портится. Так Итак, мы видим, что и над основным руслом идет разрушение моста. Насквозь протекает, торчит арматура. Есть отвалившийся бетон. Это значит, что разрушение происходит дальше. Основная опора, которая еще стоит на земле, уходит вниз трещина. А дальше под мостом у нас народная свалка. После нашего рейда по коммунальному мосту, а именно после капитального ремонта коммунального моста, на который потрачены федеральные деньги из федерального бюджета для проведения универсиады, мы ставим кол. И это только первая часть рейда нашего по коммунальному мосту. По коммунальному мосту очень много вопросов. Кто именно из чиновников ответит за потраченные деньги? Федеральные деньги из бюджета для проведения универсиады в городе Красноярске, капитального ремонта коммунального моста, который вроде был, а по факту его и не было. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пока-пока.